Всем привет, это программа Ревизор, и сегодня мы будем обсер... <клес> То есть обозревать знаменитый отель Влада 44 X. Ну что ж, погнали. Вася, привет, Что-то не открывает. Устал, давайте пошли, пошли. Алло, босс, к нам пришла программа ревизор. Что делать? Что происходит? Для начала строить лови. Что вы себе позволяете? А? Это что за мышь? Так это же начальник отеля. Я ему полное право. А обсе... <къем> то есть обозревать в отеле. Наше модели запрещено снимать видео. Ну, раз запрещено, ты там ему попухоло. Знали, какой <клышленный путь> Ну что ж, давайте э, проверять вот эту комнату. Вася, убери ту, пожалуйста. Давайте для начала проверим носочки. <клышленный путь> Да. Давайте проверим чистоту стола. ЧИСТО! Позочка. Хотя, да, чисто. А, что здесь делают? Я бессмертный. Ну, так. так что вам не бессмертный... когда... Учитесь, у меня мастерство. Теперь проверим зеркало. Чисто. Чего так чисто? Итак, к следующей комнате. Пошли, пошли, Вася, пошли. Беги, догоняй, Вася, меня, догоняй. Ой, как грязно! Ой-ой-ой, как живут в отеле, блин! Проверим чистоту стола. Пыльно! Ай-яй-яй! Проверим! Ну что же еще можно проверить? Чисто! Ну что ж, давайте проверим пол. Эх, чисто! Ну что ж, пошлите на кухню. У них еще кухня есть, я удивляюсь. Какой-то вот и есть кухни. Давайте проверим вот эту вот фигню. Короче, давайте. Пыльно! Фу! Так, что же еще можно проверить? <связать> Немытая посуда! Что ж еще то ой Ой-ой-ой! Банка от колы! Ну, на этом все. Так, ну, ну, что ж, Вася, сонки окончены. Ну, это, напиши, добро. Да, а потом сиди. Вася, иди сюда. Привет! Встали? Ну что ж, с вами был я этот как его? Резор. короче. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был. С вами был я. Всем удачи, пока. Ну что ж, Вася, съемки окончены. А что, проснулся?